Здорово! Ну как ты сегодня мы с тобой вновь поговорим о хэллоуине на барвих rp ведь разработчики не перестают сливать новую информацию с грядущего обновления сам хэллоуин наступит уже очень скоро и я думаю ждать обнова осталось совершенно недолго кстати не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи rp который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике условия ты видишь на своем экране ну а итоги каждое воскресенье на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании. Еще вчера разрабы скинули вот такой вот новенький скриншот в своей официальной группе вк, на котором мы с тобой видим долгожданный сезонный батл pass Да, наконец-таки батл пасс и появится на барвихе РП. Многие негодовали, думали, что он будет платный, но я хочу тебе сказать по секрету, данный батл пасс будет доступен абсолютно всем игрокам проекта. Отдельно за деньги, как предлагают разработчики, мы с тобой можем купить ускоренный На данном пасс мы с тобой сразу видим что этот ускоренный holiday спас за 149 рублей нам дает 20 пройденных уровней дополнительное задание на каждый день x2 пройденных уровней за день и возможность естественно пройти данный holiday спас за 10 дней как-то разработчики уже оговаривались о том что данный пас будет длиться целый месяц а конкретно 30 дней в принципе это мы с тобой можем увидеть опять же в правом верхнем углу соответственно для всех тех кто не сможет по каким-то причинам или не захочет столько времени тратить на прохождение всего ивент пасса за донат сможет очень сильно сократить это время ну а призы как я понял будут абсолютно одинаковыми для всех главный приз в данном батл пассе это вот такой вот dodge challenger того самого доминика торетто из кинофильма форсаж но ну, вот в таком хэллоуинском стиле выглядит он довольно круто в принципе как и сам виндизель которого нам также не так давно показывали учитывая что данный пасс будет длиться целый месяц, а уровней у нас 60, то, скорее всего, максимальное количество уровней, которые мы сможем прокачивать за день, будет равняться двум. То есть, по две награды данного паса мы будем с тобой получать каждый день за прохождение всех его ежедневных квестов. В призах мы с тобой также наблюдаем, помимо уже привычной игровой валюты, донатной валюты, а также всяких различных ненужных ресурсов, мы теперь видим с тобой какие-то и новые плюшки, к примеру, за тот же первый день, какой-то непонятный то ли ускоритель, то ли увеличитель. Тык будет нам с тобой выдаваться в размере 10 штук. Что это конкретно такое, я к сожалению пока что не знаю. Здесь лишь остается строить догадки. Также данные тыквы мы с тобой, судя по всему, сможем получать бесплатно, нажав вот эту кнопку. Неужели на Барвихе РП появится просмотр рекламы? Или данная кнопка нам будет доступна ежедневно в определенное какое-то время? Помимо вот этого непонятного ускорителя тык в размере 10 штук за первый левел, на тот же пятый левел мы с тобой будем получать еще один какой-то ускоритель опять же в размере 10 штук приглядевшись конкретно в эту данную картинку единственное что мне это напомнило это вот такой вот воздушный шарик с человечком внутри который мы с тобой видели уже в одном из прошлых видосов опять же от разработчиков проекта честно говоря я сомневаюсь что это будет именно тот аксессуар в размере 10 штук выглядело бы это довольно странно неужели этот шарик будет тоже какой-то некой валютой в этом данном ивент пассе довольно интересно за шестое Level, мы с тобой снова будем получать деньги, а вот уже на седьмой день опять же что-то непонятное. Приблизив данную картинку на максимум, все что я увидел там это какой-то автомобиль. Опять же здесь остается только строить догадки. Возможно это будет какой-нибудь винил, который мы сможем поставить абсолютно бесплатно на любой свой автомобиль. Возможно это будет какой-нибудь бесплатный тюнинг. Выглядит тоже довольно интересно. На восьмой день я вообще не понимаю, что нам предоставляют разработчики. Какие-то две монеты, на одной из них указано сер а на второй летучая мышь больше всего данный значок напоминает знак бэтмена опять же в одном из прошлых моих видео мы с тобой наблюдали такой новый аксессуар как молот харли квин неужели у нас теперь на барвихе рп появится еще и сам бэтмен что это за монеты и почему они будут даваться в количестве всего одной штуки опять же нам с тобой остается только догадываться также мы будем с тобой вновь получать донатную валюту опять же игровую валюту и как ты видишь за 11 уровень мы будем опять получать какой-то уверенный лечитель или опять же ускоритель тык. Об этом нам говорит с тобой значок самой тыквы и несколько стрелочек вверх. К сожалению еще следующих 50 заданий нам с тобой пока что не увидеть на данном скриншоте, но как я и сказал главный приз за последний 60 уровень за 30 тридцатый день заданий будет тот самый dodge challenger в обалденно крутом виниле и вот с таким крутым черепом. Пока что к сожалению это все мои мысли по поводу данного скриншота, ну а что ты думаешь? по этому поводу обязательно напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, пока!